Работа с возражениями. Тема очень востребована. Каждый предприниматель сетевого маркетинга сталкивается с этой проблемой каждый день. Сегодня поговорим о работе с возражением "дорого", а оно же нет денег. Всем привет! С вами Надежда Шигрухина, интернет-предприниматель, практик по продвижению бизнеса через YouTube. Давайте разбирать. Из-за чего же возникает возражение «дорого» или «нет денег»? Прежде чем говорить об, об ответах на возражение, необходимо понять, откуда оно берется. Причина возникновения возражения «дорого» одна а – вы не создали ценность вашего продукта в глазах клиента. Запомните одну вещь – деньги есть у всех, просто не каждый продавец может их взять. Не согласны? Хорошо. Вы готовы купить бизнес-тренинг за 100 тысяч рублей? Нет? Дорого? А теперь представьте, что вы смертельно больны, у вас недели чтобы, чтобы оплатить операцию за 100 тысяч рублей. Иначе вы умрете. Найдете деньги? Естественно. Видите, все дело в мотивации. Вот почему важно создавать видение будущего в голове клиента. И я говорила об этом в предыдущем видео. Если не смотрели его, посмотрите и потом возвращайтесь обратно. Без этих знаний в MLM бизнесе делать нечего. Ссылка на видео вот здесь. Итак, деньги есть у всех. И чтобы их получить, нужно показать ценность вашего предложения. Если все же возражение возникло, нужно его устранять. Рассмотрим лучшие способы, как это сделать. Ответ номер один. Всегда есть тот, кто предложит дешевле, лишь бы заработать ваши деньги. Объясняем человеку, что продукт своей цены стоит, и те, кто предлагает дешевле, наверняка что-то не договаривают. Полезно привести кейс, пример из жизни. Скупой платит дважды. Напомните клиенту об этом. Ответ номер два. Давайте объясню, за что такая сумма вы не создали ценность ранее берете реванш и объясняете создаете ценность заново максимально подробно опишите товар и предложение вы не упрашиваете вы убеждаете помните об этом ответ номер три я не совсем поняла вы хотите сэкономить или получить результат Этим ответом я пользуюсь часто. Минимальный вход в бизнес в мою команду 150 – 150 долларов, оптимальный 500 – 500 долларов. Когда люди начинают мне жаловаться, что в других компаниях вход 1000 рублей, я даю им такой ответ. Потому что и заработок в десятки раз отличается. Я знаю выгоду своего предложения. Я создаю ценность. Вы должны действовать точно так же. Ответ номер четыре. То есть, предложение вам интересно, дело стоит лишь за ценой, верно? Это значит, что у человека действительно проблемы с финансами. И на этот случай у вас должен быть альтернативный ответ, вариант. Например, я вот что говорю в этом случае. Если вы найдете четыре человека, готовых начать, вы сразу же окупаете свой вход в бизнес. Я готова платить вам. То есть вы мне вернете, когда найдете четыре человека. Естественно, больше, да, потому что четыре человека, это как раз окупается. И этот вариант я использую, то есть не всегда. Либо вы предлагаете какие-то скидки, подумайте, как решить эту проблему. Ответ номер пять. Я понимаю что у вас нет денег, а завтра они появятся, деньги надо создавать, они не падают с неба. Либо вы начинаете зарабатывать, я вам в этом помогаю, либо будете сидеть без денег дальше, выбирайте. Этот вариант не всегда работает, я им пользуюсь очень редко, некоторые люди воспринимают это как давление на себя и отстраняются. Некоторым напротив не хватает этого пинка. Здесь нужно исходить из ситуации, все зависит от характера вашего собеседника. Ошибки при работе с возражением дорого или нет денег. Большинство сетевиков делают одни и те же ошибки, они пытаются навязать свой товар. Этого нельзя делать, вам нужно научиться убеждать людей, открывать им глаза. Также не сравнивайте вход в бизнес с покупкой чего-либо. Например, вход всего 10 долларов – это один поход в магазин за продуктами. Когда-то этот способ хорошо работал, но сегодня это уже избитый прием. Кандидат после этого начинает на вас смотреть как на десятки таких же mlm -щиков. а это для нас губительно. Я надеюсь, вы поняли, что не нужно бояться возражений дорого или нет денег с ним нужно работать успехов вам в бизнесе ставим лайк если видео было полезным и подписываемся на канал нажимаем колокольчик чтобы не пропустить новое видео до встречи в следующем выпуске